Альман Аль-Амни интересуется, в чем смысл жизни? Отвечаю. Что такое жизнь? Жизнь – это ничто, это просто слово, которое не несет за собой никакой реальной сущности. Жизнь – это ничто, поэтому в жизни нет и не может быть никакого смысла. Смысл существования может быть только у живого существа. И правильно этот вопрос надо задавать так. В чем смысл жизни человека? А на такой вопрос уже намного легче отвечать. Какого человека, в каком возрасте, в каком состоянии, в какой стране? Вообще-то у меня есть там ролик, забейте в поиск, все 13, в чем смысл жизни? Ну вот недавно я себе нашел новый смысл. Вот что-то туда-сюда всякими делами занимаешься, и тут внезапно у меня заболел зуб. И на несколько дней смысл моей жизни стал избавиться от этой боли. Зуб очень сложный, и пока еще хирурга хорошего нашел, пока туда все. Но в конце концов решил проблему, зуб удалил. Сейчас, на данный момент, мне еще немного хреново, и говорить даже трудно. Но по сути я уже нахожусь в радостной эйфории от того, что боль постепенно стихает. И вот сейчас, на данный момент времени, э, я абсолютно уверен, что смысл существования всего человечества состоял в том. Чтобы создать и построить современную стоматологию, и придумать все эти обезболивающие препараты, и рентгены, и сити, и технологии удаления сложных зубов, и чтобы каждое следующее поколение страдало от этих проблем все меньше и меньше. В этом, я так считаю, на данный момент и есть главный смысл в нашей жизни. Ну, представьте, там в древние времена вы какой-нибудь авторитетный, здоровый вожак в группе, у вас куча женщин, куча детей, вас все уважают и боятся. И вдруг у вас заболел зуб, и все ваша жизнь со всеми смыслами катилась коту под хвост, и помочь вам некому, и вы либо сдохнете от боли под забором, либо соплеменники вас свергнут, пока вы больной и слабой, и разделают на шашлыки. Так что один из важных смыслов нашей жизни – это как можно меньше страдать, от боли, от голода, от холода, а все остальное – это уже потом, это уже мелочь.